Окей, okay, Google, что такое «пиздос»? Согласно источнику Славонова, «пиздос» — это превосходная форма слова «пиздец», превосходящая даже полный пиздец. Также существует и полный «пиздос» — это когда-то хуевание при виде какой-либо ситуации просто уже сказать ни хер.